Названы сроки начала летно-конструкторских испытаний МБР РС-28 «Сармат». Министерство обороны определилось с началом летно-конструкторских испытаний «ЛКИ» — новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Всего в рамках данного этапа в 2021 году будет произведено три пуска. По данным источников из АПК, слова которых приводит ТАСС, испытания начнутся в третьем квартале этого года, все три пуска будут произведены из шахтной установки, расположенной на территории космодрома Плесецк, традиционно используемого военными для проведения испытаний. Один из запланированных пусков будет на максимальную дальность. Государственные испытания сармата стартуют в 2022 году с постановкой первого полка на боевое дежурство в конце года. Минобороны данную информацию не комментируют. Но, как заявлял замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, этап бросковых испытаний ракеты завершен успешно и Минобороны переходит к летным тестам. Правда, сроки он не называл. А буквально месяц назад глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал скорое начало летно-конструкторских испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В принципе, источники подтвердили ранее озвученную военными информацию о том, что этап УКИ начнется и будет закончен в 2021 году, а на боевое дежурство комплекс станет в 2022. Также была информация, что в этом году промышленность должна освоить серийное производство МБР «Сармат». Но пока никаких сведений на этот счет не поступало. МБР РС-28 «Сармат» готовят на смену самой мощной в мире МБР шахтного базирования РС-20 «Воевода». НАТО, СС-18 «Сатана». Ракета станет носителем гиперзвуковых блоков «Авангард». Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.